Друзья, вот это водородные электролизные газогенераторы с 300 acs 5 Оборудование было разработано и произведено в Республике Беларусь, город Минск. Электролизные водородные газогенераторы предназначены для сварки, пайки, плавки или высокотемпературного нагрева различных веществ и материалов. Газогенераторы заправляются обыкновенной водой, а при воздействии электрическим током на воду Газогенераторы производят горючую смесь на основе водорода и кислорода, а также они оснащаются системой углеродного обогащения, что позволяет получать полную аналогию классическим видам газа, таким как метан, пропан либо ацетилен. Все наши газогенераторы оснащаются системой контроля фаз. Данная система позволяет работать с оборудованием, не опасаясь поражения электрическим током, даже в отсутствие заземляющего контура. Абсолютно все модели наших газогенераторов оснащаются системой контроля и стабилизации внутреннего давления газа. Пользователь с легкостью может плавно изменять внутреннее давление газа, которое необходимо для работы газовой горелки с тем или иным диаметром сопла. Наши машины крайне удобны и практичны в использовании. Для заправки технологических жидкостей мы предусмотрели широкие и удобные заправочные горловины. А для слива жидкостей предусмотрены удобные шаровые вентили. Электролизные водородные газогенераторы в разы безопаснее любых классических газобаллонных систем или генераторов ацетилена, где горючие газы находятся под давлением и представляют высокую потенциальную опасность. Температура горения производимого газа может достигать 3500 градусов, но при использовании дополнительной оснастки и системы углеродного обогащения пользователь может управлять температурой горящего газа в очень больших диапазонах от комнатной температуры до 3500 градусов.